Упражнение четыре, два, один. Автобус, Запад, билет, томат, балет, ресторан. Автобус, автобусный, автобусный вокзал, автобусный билет, запад, западный, Западный порт, западный выход, билет, билетный, билетный автомат, томат, томатный, томатный сок, томатный соус, кетчуп – это томатный соус, балет, балетный, Балетный класс Ресторан Ресторанный Ресторанный бизнес Ресторанный столик